Заходите, подписывайтесь, найдете много полезного. В течение недели происходит много важных событий. Первое. 18 октября Меркурий останавливается и с 19 октября переходит в директное движение. Нам всем придется учитывать новые правила, карантинные ограничения, разрешительные документы. Все это плотно входит в жизнь каждого человека. Если люди понимают и принимают то станет намного легче. Большинство сложностей останутся позади. Многие вопросы благополучно решатся. Особенно после 21 октября, когда Юпитер выйдет из стационарной фазы и начнет прямое движение. В течение недели произойдет прорыв во многих делах. Расширение и выход на новый уровень. Это хорошее время для проведения встреч, запуска рекламы, выступлений, чтения лекций. Любые контакты с представителями закона завершатся удачно, а также будут благоприятными любые переговоры с властями. 20 октября полнолуние в Овне в 17.57 по киевскому времени принесет с собой энергии оптимизма, радости, бодрости, детской непосредственности. А это поможет легче адаптироваться к напряженным ситуациям, обусловленным напряженным аспектом «Марс-Плутон» точный аспект 22 октября планетарные энергии потребуют компромисса объективного анализа ситуации глубоких и конструктивных преобразований в это время будут активизированы самые напряженные ситуации и реализовываться сложные сценарии 3 декада октября пройдет под знаком перемен в финансовой сфере в личных и деловых отношениях в партнерстве и сотрудничестве после полнолуния Люди станут более импульсивными и воинственными. Появится стремление к борьбе за кардинальные реформы на производстве, в карьере, предпринимательских делах. Возможны крупномасштабные протесты, обострение военных конфликтов. Количество ДТП увеличится, поэтому следует проявлять повышенную осторожность при вождении транспорта и в качестве пешехода а также при использовании различной техники проведения опытов и экспериментов. Подробнее о полнолунии 20 октября есть отдельное видео, посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. 23 октября в 7:51 по киевскому времени солнце входит в знак Скорпиона до 22 ноября. Это трансформационный глубокий период, очень важный для каждого. Скорпион энергетически сильный знак, но при этом чувствительный и скрытный. Новые обстоятельства заставят многих людей изменить образ мышления или действий. Это лучшее время для осознания своей миссии и определения целей. Далее по дням недели. 18 октября в понедельник растущая луна в Овне с 13.03. До этого период луны без курса в знаке рыбы. С 2.21 до 13.03, а это акцентирует фиксацию на сфере непроявленного, на чувствах, ощущениях, образах и впечатлениях. Гармоничный аспект с Сатурном после перехода в знак Овна способствует подведению итогов пройденного пути, помогает переосмыслить, проверить, углубиться в поиски причин и следствий, а также понять самые потаенные уголки системы определить, что же стоит за тем или иным процессом. Усиливается потребность в своеобразном покое. Приходит осознание и принятие того, что мечты и реальность — это разные понятия. В этот день происходит жесткий отбор для дальнейшей реализации самых искренних стремлений. Только те процессы, которые взаимосвязаны, последовательны со всеми предыдущими стадиями проявятся и осуществятся 19 октября вторник растущая луна вовне в гармоничном аспекте с венерой меркурий с этого дня в директном движении что положительно отразится на всех делах день перед полнолунием очень мощный сегодня проявляется представляется всеобщему обозрению все то к чему шла работа Теперь в полноценном виде раскрывается на самом высоком уровне развитие любой процесс если вначале были противоречия с другими людьми то сейчас все готовы к объединению и получению результата многие достигают успеха проявляют таланты и способности получают признание и вознаграждение в целом день благоприятный, если стремиться к компромиссу, сотрудничеству, взаимной пользе. Застоявшиеся дела и проекты получат темп. 20 октября, среда. Полнолуние в Омне в 17.57 по киевскому времени. Период Луны без курса 17.56 до 22.59, после чего Луна переходит в знак Тельца. Оппозиция с Марсом, гармоничный аспект с Юпитером и напряжение с Плутоном создают мощные потоки энергии, символизируют движение. День имеет особую окраску, свой ритм. Это время серьезных провокаций, доходящих порой до преступлений и кризисов. Необходимы осторожность и внимательность при выполнении любого дела правильно используя потенциал полнолуния можно сделать большой прорыв в делах вплотную приблизиться к целям это день перемен многие процессы завершаются гармония достигается через обновление это своеобразный переход через границу день испытаний и требуется высокая организованность и готовность отстаивать свои интересы при этом сохраняя баланс в системе в структуре в которой вы находитесь. Человек зрелый как на внешнем, так и на внутреннем уровне получает определенный бонус от Вселенной. Такой вот допуск к предстоящему завершению, после чего можно будет насладиться результатами труда. Причем возраст не имеет значения. Здесь другое — ответственность за себя и окружающих. Пассивные и ленивые люди могут почувствовать себя очень плохо, потерять связь с реальностью и упустить благоприятные возможности. 21 октября в четверг убывающая Луна в Тельце в напряженном аспекте с Сатурном. Поздно вечером соединяется с Ураном. В течение дня возникает много неотложных дел. При этом появляются неожиданности в отношениях с окружающими людьми. Также препятствия и противоречия. Требуется самообладание, терпение, выносливость и готовность принимать новые правила в связи с пандемией. При всех неприятных моментах день все же может оказаться очень продуктивным. Напряженный внешний фон, конечно, портит настроение, но не стоит поддаваться панике. Занимайтесь насущными делами, используйте каждую минуту с пользой. Это подходящее время для решения финансовых вопросов, создания фундамента. Ведь залог успеха в любом деле – надежная база. Телец – земной знак, приверженец стабильности и комфорта. При соблюдении всех норм, законов, правил вполне возможна реализация желаемого. Луна в тельце немного затормаживает наши реакции. А поскольку в этот день напряжение с Сатурном, то многим захочется компенсации. Например, съесть что-то сладенькое, вкусное и вредное. Если есть возможность, лучше остаться и заняться обустройством жилища, заготовками на зиму, планированием затрат на ближайшее время. 22 октября, пятница. Убывающая Луна в Тельце в гармонии с ретро-Нептуном, напряжение с Юпитером, а к вечеру формируется гармоничный аспект с Плутоном. Луна в Тельце в статусе экзальтации. Способствует улучшению материального положения, повышению благосостояния, поиску ресурсов и формированию капитала. Хороший день для покупки недвижимости, автомобиля, решения семейных вопросов, серьезных разговоров с родственниками. Люди стремятся к покою, к чувственным наслаждениям, материальной выгоде, эстетическому удовольствию. К вечеру усилия многих людей будут вознаграждены. Удастся достичь удовлетворения, оказаться в комфортной, уютной обстановке. Ведь дни после полнолуния всегда очень интенсивные. Времени на отдых не хватает. Но вечер пятницы для многих окажется счастливым и результативным. 23 октября, суббота. Убывающая луна в Близнецах с 10.57. До этого всю ночь период луны без курса в знаке Тельца. Солнце вошло в знак скорпиона. Об этом я говорила в начале. Солнце ⁇ это дух, цели, миссия человека. Скорпион очень сильный знак, но при этом чувствительный и скрытный. В ближайший месяц стоит уделить внимание работе с подсознанием, стремиться к большей осознанности и духовному росту. В период активных энергий скорпиона стоять на месте не получится. Человек либо развивается, либо деградирует. Сегодня подходящий день для того, чтобы подготовить себя к новому трансформационному периоду. Уже через неделю времени на раздумья не будет. Ведь следующее новолуние 2 ноября произойдет в Скорпионе. Также с 30 октября Марс войдет в этот знак. А с 6 ноября в Меркурий. Более подробно я буду снимать отдельные видео по этим астрологическим транзитам. А в субботу, 23 октября, у всех есть возможность почувствовать силы, которых при вхождении Солнца в знак Скорпиона станет больше. Постарайтесь мощную энергию направить на созидание. Если вы давно хотели кардинальных перемен в жизни, то в ближайшее время будет возможность их реализовать 24 октября воскресенье убывающая луна в близнецах в гармоничном аспекте с управителем этого знака с меркурием день благоприятен для различных контактов для заключения договоров подписания важных документов сделок купли-продажи внесения задатка для торговых дел особенно касающихся недвижимости много телефонных разговоров, максимум общения, но вся эта суета способствует нервозности. Хороший день для получения нужных знаний, сведений, завязывания полезных контактов. Возможно, получение долгожданного известия, ценной почты. Удачно складываются отношения с публикой, а также рекламная деятельность и деловые поездки. Уделите внимание своим родным и близким, повседневным домашним заботам. Даже если отношения достаточно напряженные с родственниками, сегодня можно улучшить эти взаимоотношения. Пообщайтесь с детьми. Ваш опыт поможет им в интеллектуальном развитии, приобретении практических навыков, обучении правилам гигиены и питания. На семейных и любовных отношениях Благотворно скажутся совместные интеллектуальные занятия, игры, а также прогулки и оздоровительные мероприятия. Закупайте продукты, заготавливайте впрок. Зима близко.